Привет! Я Переполисовка. Закончился 2019 год и можно представить победителей конкурса 5 самых активных подписчиков. Победителям за проявленную активность на нашем канале мы дарим 0,5К рублей. Самый активный подписчик с ником BlackCat занимает первое место и получает главный подарок. Одинка, рублей. Для получения подарков, победителям необходимо оставить в комментариях адресные электронные почты. Спасибо всем, кто смотрит наш канал, отдельное спасибо всем нашим подписчикам. Кто еще не подписан, обязательно подписываемся и принимаем участие в конкурсах. С Новым годом вас! Три три кинокамеры заграничных, три портсигара отечества, куртка казан Три. Курт. Ну, за понимание. Какая гадость, какая гадость, это ваша зверная рыба.